Всем привет! С вами я, как всегда, Баннердер. И сегодня, когда я летел на своем джетпаке, когда я летел на своем джетпаке, я заметил вот такой вот остров. Сейчас подключу еще. Вот такой остров. И еще не приходится только делать? Тут выживать. Хорошо, что у меня взял свой рюкзак. Вот он находится у меня, но воды у меня вообще мной нет. Так что, нам надо сделать еще шланг. А шланг для воды, чтобы высасывать. Как я пил воду, чтобы. Сейчас я включу. У меня есть только вот такие припасы. Я только взял такие припасы. Так, нам надо еще включить ночное зрение. Ну как мы сейчас будем спать, я не буду его тратить, естественно, будем сейчас спать. Снимаем рюкзак. Снимаем рюкзак и ставим его. И ставим кровать. И все, мы будем пока что ложиться спать. На следующем дне мы будем что-то делать. Будем добывать, всякое такое, что-то. Будем добывать иисуса. А, забираем рюкзак наш и надеваем естественно пошлите а нет, нам сейчас надо зайти так и взять бензопилу бензопилу сейчас мы на джетпаке будет хотим на джетпаке полетим к к дереву Во. Хопа, хопа, хопа. А, сейчас мы взяли дуб. Сейчас еще надо взять это дерево. Так, у нас 13 дуба. Сейчас для летим до джетпака. Хорошо, что у меня рюкзак универсальный. Так что можно мне украсить. Это еще дополнительное хранилище, вот так. А, сейчас сделаем начало верстак. Верстак. Верстаки. Ну, чтобы не слезать рюкзак, потому что так надо. Так, и у нас такие вещи уже есть нормальные. Вот, у нас есть уже вещи такие. А, у нас такой рюкзак. Дальше убираем отсюда... Палки. так и нам не надо ничего крафтить нам просто надо построить дом все построить дом и все сначала надо сходить в шахту и сделать из булыжника потом, печки и все всякое такое У нас с помощью будет наверное, дом естественно там землю земля не поглядится так что мы его можем кинуть вот так в море а, не говорите вообще что я просто так летаю это у меня джетпак я его только нашел на своей базе ну в своем доме но и когда я затерялся я нашел только такой путь тут находиться сейчас будем искать нам железом не надо, нам надо лучше выжить. На этом острове есть ака такое. Надо, нам хотя бы добыть чуть-чуть. Нам надо уголь еще, как-то заглядите, уже надо уголь взять еще, а, чтобы это переправлять. Потому что у меня не такой сильный вернуться лейтенант, тут только верстак. И кровать. А что еще там есть? Все больше ничего только попить и лаву, которую можно пить Шла... и лавы. нифига нифигашку тут этого угля. не знаете, на год такой данный не нужен. Наверное, даже будем новую базу строить, чем дом. Так, будем добывать, все вот такое. все мы а, 40 Ой, себе как погулял мы добыли сейчас так а, и я если буду прыгать то я на паки буду летать так что не, говор... не говорите что я чий... а, там, специально да у меня был так же как и дерево сейчас только надо все добыть это нам еще и это нужен как всегда вы знаете нам нужен песок чтобы сделать окно. А сейчас будем вот так э, собирать песок весь и землю зачем-то нам не нужна совсем нам не нужна земля так что если у нас и у нас могут э, скоро, скоро это или закончится когда будем воевать ночью нам они скоро и закончится и нам что-то надо при этом делать ещё. так что а, вот так мы и занимаемся этим. для чего мы едем занимаемся так тут уже создаем На дальше, дальше у нас такой вот будет дом размером вот такого. Технику надо еще как-то сделать. Ну я не знаю, где добыть всю эту технику. Но чтобы этот шаг такое сделать, на какую-то технику. А, ну, сейчас будем вот так опять копать все это. Нам естественно все это понадобится им. После этого, когда мы, я забыл, где было будет находиться, мы будем еще ожидать. Тут много всяких а, всяких многих а, этих приключений. Сейчас, наверное, надо добыть еще дерево. Я забыл взять там ножницы дома. Забыл, короче, взять и забыл, где находится дом. Просто я очень сильно куда, очень далеко улетал. То, что я забыл, где находится мой дом и зачем ты это сделал. У меня только остались вот такие вот припасы. Я уже в начале видео показывала, что у меня такие. Это проще, когда придем домой, еще расскажу. А пока что будем а, собирать дерево. сейчас мы сейчас пойдем домой, Сейчас же не дубу нам естественно понадобится я думаю уже выкидывать надо, а я вспомню для чего он нужен. Для того чтобы вырастить тиви это дерево и у нас что было без ну было очень много деревьев на острове. хорошо, что не повезло что там еще есть еще остров. Если бы не было то как-то нам тоже было обходиться брать уже доски ну как я не мог подумать и я не взял доски естественно Надо нас так потому что как по книге майни я как играю по книге по, гни... по гни... этой книге майна что я там что Ну, не заикался даже просто не могу сделать так а способностях мы будем еще это делать. Это будем еще друзья брать, естественно. Нам пока что надо вот так сделать это. Так, естественно, костер нам не надо. Так что все понятно. А, я хотела вам сказать про все запасы. Запас первые очки ночного видения. Они это. Мне нужно, уже чтобы видеть, ну уже поняли, чтобы можно было видеть ее ночью. И вот для его ростом под дорейки. Дальше, реактивнее ранится, это как и называется, jetbox. На нее можно летать и, и... Ну, просто вот так делать. Перчатки просто для того, что... что, новое Для того, что... Ну, чтобы защищаться от А дальше. Это золотые яблоки, которые я больше всего нашел в каких-то храмах. Я уже не помню. Топливные баки два, чтобы на них летать. Обойма для пистолетов это патроны. И магазин, для... я заходил в магазин для штурмовой винтовки. Так и называется магазин для штурмовой винтовки АКСОК. Вот он, как он выглядит. Сейчас покажу. Даже. Вот, сейчас выкину. Вот как он выглядит. И пистолет также. Вот, как красиво. У нас пола такая же. Вот, смотрите. Так что все. Дальше нам надо сейчас сделать. Скоро, если что, солнце сейчас вниз пойдет. И все, надо уже ложиться спать в Майнкрафте. Так что я буду делать дом. Как всегда деревенский дом. Когда-то мы еще тут заведем деревню, и можно еще жителей как-то из других деревни позвать. Я не знаю, как это сделать, так что когда-то нибудь подумаем, как это сделать. Как-то их приведем сюда. и дальше так будем устроить вся катаком. И когда достроили, надо сделать дверку. Что мы добыли уголь, у нас уже можно сделать это. Зачем, А, ладно, я не знаю, зачем сделал А, верстак, верстак, верстак! Давай верстак хотя бы. Я понял, зачем чего он не нужен. Он мне пригодится для каких-то. Еще видели, как мне гранаты находятся там. Я вот так же разрушаю все такое еще я хотела дверку сделать вот. и сделал рецепт этого ну делаю рецепт просто так понятно же все так я чуть-чуть поваливает потому что уже мощный все мы сделали так а нам теперь сделать э, это Сундук. сундук для того чтобы это -то делать. ой <свят> um, сейчас короче все вещи собираю сейчас еще нам сделать надо палки быстро сделать палки палки палки палки изугляй столько вот ой покелок Сейчас надо и тут еще осветить, э, осветить, и тут на крыше, чтобы я могла, не являясь на крыше. Чтобы такого, да как на джетпаке неудобно летать, как вы знаете. Сейчас, короче, пойдем на войну со зомби. Все типа Ну вот, как так и видели. Это чтобы, чтобы мы будем выходить так себе что сейчас будем заходить в этот рузак и ложить все не нужно. Так, а для того, чтобы мы ложим без А, это верстак тут. А, тут, естественно, гранаты остав, оставляем. Сажим сюда дома, дупа. Ну вот все, короче, допутаем, мы сюда ложим короче нам еще вот эти все вещи надо сложить и сюда омазать ну короче у нас будут и скоро сундуки так и зажигалку сюда все можно снять можем сюда кроватка тут. как сказать Так, можем выходить уже на улицу. А, так, куколь забыл положить что-то. А, мы даже не сходили с монстрами на битву. Что-то я такой... Я четко короче сказал, что пойдем на монстрами в битву. Я забыл, чтобы пойдем. Сразу же как-то быстро забыл. вспомнил про рузок, если что... И вещи. Вам потерять там дом? Надо забрать рюкзак. Вот. Уже первый урон от этого... От у меня, от этого jetpack. Так, им забираем. А у нас будет бить и закончило. Еще вот эта ночь и потом первый еще а, другой же. Короче, сейчас будет, когда начнется дождь, это ночь, мы уже будем... Это, так, и днем будем уже заканчивать. Так, она а надо выгрузить это. Топоры и а, лопаты. Я забыл взять, так что нам... Лучше топор же надо добыть, еще такое. Ой, топор у меня уже есть, я хочу сказать, дерево надо добыть. А, вот, взять алмаз. А, что-то я у так, а, короче, не важно, я уже... А! Вспомни, у меня же топора есть. вместо топора есть без оплотов. Потом мне и то надо. Вот что я вспомнил. На место что понадобится стол. если что. Так что от этих зомбрей вых... выпадает выпадает этим за это облегчает даже чтобы не ходить шапку вот а нам надо больше всего дерева чтобы прокачать наш дом естественно и начать новую жизнь делать деревню ну и базу свою, и деревню так что это часть как сериал а нет это не сериал Короче, это часть, как я выживаю, с модами и военной, естественно. Так что, если что, когда будет ночь, я могу смотреть, видеть это. Если что, буду защищать я пом... деревню нашу с помощью этих наших механизмов. Первое, очко, очки ночного видения, чтобы я видел, где зомби всякое такое. Ну, чтобы я, короче, видела, как вот, его допустим, держу только вот, нам Надо быть стак. Вот, все, стак уже есть. Все, нам хватит. Нам на дерево уже не надо. Что лучше... Так, короче, надо еще положить это Ой. За ша... а, с... Ну, короче, еще у нас будет огородь. Огород у нас будет с деревом. Ну, так. И один минус то, что это у нас, если ставить деревья, то у нас, а, вот так надо. у нас минус такой будет то, что а, нас могут мобы прятаться под деревьями, так что это плохо. Видите, как запасы очень быстро проходит, так что нам их лучше использовать в интерье. Минус бионты потом починить после этой серии почти естественно естественного выживания а, и сейчас я тут остановлюсь и выхожу тут я оставляю вот дуб наш который добыли пустак астак вообще хороший нормальный человек который вообще добывает все это так а дальше нам надо уже алмазный так, и нам еще надо это.. Амажную топор, Мы, Ой, у меня топор. А, лопат. Сейчас, короче, пойдем искать что-то под землей. Так, будем, короче, так делать. А, у меня же есть. Так, и будем освещать еще. Читы. О, это уже руда, вот такие тоже руды надо взять. Такие тоже нормальные. Это оляная руда. А потом еще добавлю мод, чтобы сделать такую шахтерскую. И чтобы этот мод делал, короче, ну, короче, чтобы он собирал всякие Нам все время уголь попадается. А я забыл. Все. А я забыл, короче, поставить сложности, так э, мало зомби а я, его... как я забыл всегда это делать. Так, нам железо тоже понадобится. Для ножниц Ой, ой. вообще молодец. О, мне тоже. Этого руда, короче, понадобится для этих для оружия ну для чего-то я сам не помню до чего эти руды а да это оружие для вот этого моего ну наружие может мы что ну руды нашел только если что ну и вот я мог это нарудить больше всего ничего нет. А, так что добываем а, эту руду, естественно. Ее так всегда мало бывает. И а вот а, угля вообще миллион добывает. Да, еще на какой высоте? А мы на высоте. На маленькой еще высоте, где нет алмазов. Нам алмазы точно нужны. Нам обсидину нужны. Прочность. так э, лучше всего так делать они а, нас тут уже а нам надо вниз за ума заметить что вспомнить главное это не паса на любую ловушку то скоро будет, если что, эти новые Уво! Тут самое главное, короче, в лаву не попасть. Вот новая руда, короче. Что это значит? Только шоуми крапик, который тут стоит и мешает мне. Ну, не мешает, а совсем можно сделать зажигалку, которая у меня уже есть. Логично, вообще. У меня уже таких... По крайней мере, у меня очень много есть, что. Так, дальше копаемся. Вниз. А, а, так, короче, будем копаться еще так долго, когда найдем хотя бы какую-то еще руду высота сейчас уже высота это нормально. вот этого руда тоже наверное, точно нужно заменим короче после ее что это руда очень редкая она иногда выпадает только вот по 2 и по одну, потому что это такая руда. даже алмазы больше Вот уже -то... какой то какой-то уже есть пикор. Так, нам надо еще добраться до... Сейчас вы увидите, где эти показывают нашу высоту. Вы... Если вы профессионал Майнкрафта, ну, вы уже видите. А вот кто не профессионал Майнкрафта, ну, нормальный человек, а кто знает, как играть, в Майнкрафт. Вот тут уже на этой высоте больше всего короче вы видите ну короче я отвечу нарисую короче тут блишок и все она у 13 тоже можно искать а уже 12 все начинаем надо ехать. А, а, можно уже сказать что уже ночь может наступить когда я так копался долго может потому что даже ночь наступила а можно уже идти убивать мобов показать какие у нас а я хотел вам показать еще а я не говорил что я хочу вам показать я хочу сейчас показать как стрелять оружие ну как вы видите а перезарядка у меня что-то не работает сегодня ну она и работала в каких-то номерах а сейчас нет а ну уже сейчас наступает поступает уже ночь Вот, видите. а короче сейчас пойдем воды оставлять там просто первый раз когда о даже уже деревья выросли чё за бог хочешь потом надо начать плавать поплавить а ну для чего нам начну нужно... Надо естественно на уголь сейчас и а надо даже больше больше печек больше печек больше печек что-то я тут больше печек вот больше печек 8 печек чуть не нравится майнкрафт 8 печек сразу же выдавал высоко вот печек пойдет потому что чтобы э, это руду, вот так тут и две понадобится все, 2 пойдет. Так, тут 7. Ну, значит, 7. Сейчас тут 7 будем переправлять. И еще один. 7. Дальше. Так, а лучше криперы не подходили бы? Подождите, посмотрите, сейчас. Да, все, можно уже идти на бобов. А, я забыла сейчас, что это находится. Какой сейчас, когда... Поубиваем обов и будем уже прощаться, когда уже будем уже спать, мои люди. Так, оливиновый свиток надо убрать. А, тут еще будут приготавливаться. Тут 6, значит, надо вот так взять. Тут 3. Тут, как всегда угля так что нам подходит а все все все давайте вот эти печками все я вам рад только титановая это вот фигня нам еще надо титановую эту еще поговорить давай еще что это еще было а А, короче, сейчас пока что перебавляется Еще... Сейчас, короче, перебавляется. Пошлите уже убивать монстров. Так, начну с деньги. Ищем теперь мобов. можем так быстро летать на shift нажимать так что-то я не вижу на бог уже если что когда если что сейчас там когда видели что там находится это это когда был короче сокровища такие нашел вот как вы... А нам это понадобится точно. Когда я так круши, короче, короче нашел сокровище, еще есть мод на сокровище, что-то теперь не вижу сокровища. Ну, короче, нам такие попались еще мод на эти. Короче, я попал, я еще моды на, на вот эти вот фиолетовые, землю, вот так, значит, повалилась. Видели там что? Там еще вот механизм был один. Это тоже в сокровищах нашел. Я оставил вот такой вот рюкзак. который надо тоже забрать. Тут вода и всякое такое. Это я с помощью шланга, потом я воткну его. И забыл про его, и все. Еще надо уходить отсюда уже. Теперь надо искать еще. А, вот все. Что-то я теперь не вижу мобов, у нас стоит сложное. Но я не вижу мобов. Что, наверное, все... Вот, вот первый, первый, первый, первый. Нам первый надо понадобиться. Вот они еще. Вот, там еще один моб. Надо брать все из этого. Из муру Это, короче, такие вот мобы надо мадон, мадон, вот мадон, это. это есть. Крипера надо убивать, но он не ещ ⁇ сможет убить. Вот я с вы не видел, пиздон. Я хотел вам показать. Где еще зомби? О. Где, где, где, где. Вижу. На просто так. Ладно, все, пошли тебя домой. Ну сейчас спать и в Майнкрафте и будем пошутить. Теперь еще искать дом надо. Ладно, надо еще безрежься это сам по сам по не нужно так с них тоже ну, ладно сам тоже понадобится но только я вам первых только... надо найти еще камни чтобы его заряжать каменные патроны и есть А что мне попался зомби и что я нашел а и это и сейчас, короче, выложим э, стене нужное лес. На Б. Нажим... А, ой. <с> а дальше складываем в ловушки. А ловушки можно у дома поставить. Чтобы самое главное... Вот и зомби. На игроков это не действует. Вот, смотрите. На игроков это не действует. Но я думаю, просто когда какой-то игрок ставит, а он это получает его и ну этот человек допустим не бьется а другой допустим вот этот такой хопа его все видят это может что-то чудо начнет бить наверное так последнее что нам осталось это расздоровиться и все можно лежи, уже подготавливаться прощаться с вами запасы естественно тут складываем надо вот эти вот все ненужные вот эти все вот магазины, всякое такое, надо нам вот убрать сюда. Это чтобы, когда будет что-то выпадать еще, какие-то патроны, допустим. А, ну, когда будем стрелять, короче, короче, когда будем стрелять, иногда выпадают пистолетные патроны. И что дальше делать? Только их субать сюда. А вот я уже не знаю, как сам делать. Если что у меня что выпало? Это шестерская куртка. Вообще нафиговая, так что я не буду ее левать и надо ее чинить. Так что сейчас уже будем ложиться спать. Вань. Так, ставим лопату и... А, надо перезаряжать... Хотя перезаряжать оружие, не надо. Так что так делаем. И... А, снимаем себе рюкзак, естественно. А, подожди, а где... А, ладно, музыки короче собираем казаки и включаемся так и короче заканчиваю место видео потому что мне уже короче всем кому понравилось видео